бнули рябчика. А там он кто-то перегородил, блядь, на лосе. Короче, вот такой вот забор. На лосе кто-то петлю ставил. И здесь вот видно, нахуй, натянутый был трос, заебись. Такая вот речечка. На устье она там пошире была. А здесь, по-моему, норка, да, лазила? Вот здесь норочьи следы. А вот здесь уже, походу, баджа орла. Вот видите, бобряные следы. Вот, волоса хуярит. Вот такая вот хаточка. Что, зарядить хотите? нет не так где а вот так но ну. кстати держите вот так она должна быть здесь. и по центру вот это подождите держите бревно вот так нет, она должна вот да пасть. они неправильно сделали там палочка, нет, палочка да она они походу в нее нихуя не поймали. Они неправильно сделали. Вот здесь вообще просто надо выпиливать такую хуйню пас и все. Не, ну можно не выпиливать. Ну короче, принцип знаем. Журавлики летают. Вчера в казаках тоже один летал. О, они. Ну, ветром, видать, видите их? Не могут сесть, наверное, а может просто крутит. Они Ну они здесь и живут, они постоянно здесь орут <клышленный кирпич> Красиво крутится Молодые побеги черемши Вон еще растет Вот маленечко нарвал, сейчас с сальцом похаваем Вот такие вот дела ребятки Уток вообще дохуя видели на моторе шли. Штук 50 видели. Рябчиков видали трех штук. Одного ёбнули. Бобриных погрызов вообще на речке. Два штуки все увидели. Лосиных следов вообще дохуя тоже. Так, ладно. идем к лодочке, сейчас будем греть чай. Греем, ребята, второй раз чай. Короче, спустя часа, наверное, три Или четыре даже. Спустя часа да. примерно. Такая вот тут природа. Там дядька Пошел посмотреть, короче, какую-то пластмассовую бутылку. Чтоб чай попить, блядь. Не взяли кружки, короче, но вот армейский котелок, только крышка. А она, сучка, горячая, блядь, Короче, я понадеялся, что диаколь кружки возьмет, а он не взял. Вот так. Охотничья вышка. А вот кормушка, Диаколь. Кормушка, видали, какая? Кабанчики заходили походу, хавы. А может, и моральчики такая вот вышка, сети вон висят. Сейчас поднимемся, посмотрим что там. Листвяк, не? Листвяк, стопудово. Как бы она не сломалась. А, а, тут ничего интересного и нету. <смех> Диаколь, Диаколь, да давайте пробежите чуть-чуть, чуть-чуть, вон он побежал. Он сейчас не улетит. Сейчас надо. Смотрите теперь. Блять, перелетел он. Вон он сел. Здесь через воду можно в полотниках зайти. Давайте я. Натиснуйте. В левом сценарии ну. вообще Левый, ближний, ну... Пробу маху яблочек Ушел нахуй рябчик. И охотник за ним нахуй найдешь. твою мать. А, охотника вижу. <смех> <смех> Не догнал нихуя еб его мать. Что-то он не ловит нихуя. А -а -а. Да в бог как-то ловит, а -а -а. снимает. Почему так? А -а -а -а. Непонятно. Повернуться туда. Ясно, короче, убежал. У меня еще штаны сваливались. Вот еще рябок, самец, сидел вот здесь, вот он, капканы снимаю.